Казин представляет мотоцикл LeFan, модель LF-150 Rokess. Как видим, мотоцикл стрит, то есть предназначенный для поездок по городу. И, как видим, он удобный такой и красиво выходит. Двигатель 150 кубических сантиметров. Мощность его порядка 17 лошадиных сил. Двигатель четырехклапанный, четырехтак верхневальный. Мотор уже будет жидкостного охлаждения. Установлены два радиатора. Есть кулер для охлаждения. Ну и мотор довольно-таки красиво и приятно сделан. Коробка пятиступенчатая. Первая передача вниз, остальные передачи все вверх. сзади установлен моноамортизатор который регулируется по жесткости с помощью такого специального ключа сзади будет дисковый тормоз однопоршневой супер ну, как видим мотоцикл выполнен неплохо то есть э, всякие зазоры которые по пластику они идеально ровненько сделаны. Ну и качество пластика на самом деле хорошее. А спереди вилка обычного типа, то есть телескопического. Она хорошо будет отрабатывать неровности все. И дисковый тормоз, конечно же, для поршневой супер. Мотоцикл приятный по посадке, то есть центр тяжести низкий, его удобно держать. И как бы он двухместный, удобно как одному, так и вдвоем. Есть специально оборудованные такие дуги безопасности, то есть для всяких боковых падений и для всего остального. Опять же, мотоцикл уже современный, и как бы все вот эти вот дела, они интересно смотрятся на нынешние вещи. Отличная оптика стоит, галогеновая лампа. Повороты. Сразу же будут недалеко от фары. Вот такой вот габарит будет сверху. Приборная панель отличная выполнена. То есть нет ничего лишнего. Есть посередине будет тахометр, спидометр, указатель передачи есть в самом уголку. То есть вот здесь. Датчик топлива электронный, указатель нейтральной передачи. Естественно, повороты. И контролька на включение вентиляторов. Замок зажигания сделан тоже уже по-европейскому. То есть есть титановая шторка, которая закрывает весь замок. Ну, потом открывать ее с помощью ключа. Вот так вот. В мотоцикле есть как боковая, так и центральная подножка. То есть это всегда было удобно. Есть топливный кран. Ну и посадка в мотоцикле очень удобная. У меня рост метр семьдесят Рули регулируются по углу наклона и очень удобные, кстати, установленные грипсы. То есть они под форму зажима руки. То есть, ну интересно. И опять же его удобно держать, то есть мотоцикл не будет надоедать по, по городу. Есть аварийка вот такая. аппарат, то есть он, он очень мягко-тихо работает, э, звука набора практически не слышно, и мотоцикл очень маневрен, его легко держать. Как по мне, это достойная техника, и в принципе даже и не чувствуется то, что на 150 кубов едет мотоцикл, довольно-таки классный.